На прошлой неделе в Министерстве просвещения рассказали, какие рекомендации они готовят для школ к новому учебному году. И, наверное, все ждали какие-нибудь новые современные учебники или идеи для учителей, чтобы уроки были живыми и интересными. Что же еще входит в работу в Министерства просвещения? Так вот, Сергей Кравцов, глава ведомства, среди прочего заявил, что мобильные телефоны рекомендуют создавать перед входом в школу или в класс чтобы они не отвлекали школьников на уроке. Цель, казалось бы, благородная и заодно очень удобна. Ведь теперь дети не смогут фотографировать и снимать внутренний школьный беспредел. Легендарный ремонт, когда на голову падает штукатурка, школьный буллинг, издевательства и драки в школах между учениками и даже учителями, и наши любимые школьные обеды. Вы же помните, как они такими становятся? Правильно, дети же не будут звонить, если у них нет доказательств этих дешевых пирожков или слипшихся холодных макарон. Что вы об этом думаете? Ладно, идем далее. Обязательный отъем мобильных перед уроками – это изъятие частной собственности. А неприкосновенность частной собственности гарантируется сразу несколькими законами Российской Федерации. И в них говорится, что каждый гражданин может владеть лично или совместно приметами частной собственности и никто не может ее отнимать без законных на то оснований. И если сотрудники школы пытаются отобрать насильно, ну, например, вырывают из рук, то это все может быть квалифицировано как грабеж. А это статья 161 Уголовного кодекса с решением свободы до 4 лет. Мало того, что сам факт изъятия незаконный, дальше встает вопрос сохранности вещей. Что, если коробка с мобильником упадет и половина разобьется? Или кто-то из учеников, так сказать, случайно возьмет чужое место своего. На чьи плечи ляжет весь этот геморрой? Разбираться, где чей телефон, решать конфликты с порчами, а также с недовольными родителями. Правильно на плечи классных руководителей и учителей. Будто у них и без этого дел мало. И мой совет, если вы учитель, то всячески сопротивляйтесь этим нововведениями, пока они не вступили в силу. Обращайтесь в органы образования чтобы это все не прибавило вам новых неоплачиваемых обязанностей. И все эти правила называют емким словом «рекомендация». То есть мы не обязываем, а просто рекомендуем. Кстати, вы помните, носить маски в общественных местах – это тоже рекомендация. Можете не носить маску, только без нее вы даже буханку хлеба не купите. Интересно, это школьная рекомендация того же рода? Но давайте посмотрим, чем руководствуется Минпросвещение. Они говорят, что это поможет детям не отвлекаться на уроках. И да, действительно, дети часто залипают в телефонах на занятиях, И эту проблему надо решать. Давайте только по-честному. У людей постарше, у нас с вами, телефоны ну, появились в последние годы школы. И что вы, все сидели и внимательно слушали учителей все это время? Я, например, нет, да и вы тоже. У школьников все время были способы скоротать скучные уроки. Там морской бой, переписка с соседом, да и куча всего. Так вот, я полагаю, что причина, почему школьники отвлекаются на смартфоны, сотни. Да и взрослые люди сами залипают в телефонах не меньше школьников. На работе у них никто же не предлагает их забирать. Именно просвещение бы лучше бы занималось вопросом, почему школьникам не интересуют школьные предметы. Не думают ли они, что это связано как раз с туклой школьной программой, которая никому не интересна? Или учебные пособия еще при Хрущеве появились? Может быть, дело в учителях, которые с последней сил ведут уроки, а после заполняют миллион бумаг? Может быть, Министерство просвещения и этим надо заниматься, а не только запрещать игры на смартфоне на перемены? Что вы об этом скажете? Жду ваших комментариев. А у меня на этом все. Если видео было вам интересно, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы освещаем все интересные нововведения и законодательства.